Здравствуйте! В последнее время все чаще и чаще звучит такое слово как бифтоматы. Бифтоматы или бифштексные томаты. Что это такое? Что себе представляет бифштекс? Это плотный, хороший кусок мяса и только мясо. Вот и бифтоматы характеризуются тем, что это крупные томаты, мясистые томаты, малокамерные томаты, в которых в основном одно мясо или мякоть и нет вот этой межкамерной жидкости. Биф томаты обычно крупноплодные, слаборебристые. Вот такие, например, как инжир розовый. Сахарный бизон, бердский крупноплодный. Они бывают не только красные, они бывают розовые, цунами, и новосибирский хит, и бывают и желтыми. Если разрезать этот томат, то мы увидим там, что внутри томата... Практически одна мякоть Мякоть сахарная, мякоть зернистая А вот этой жидкости э, и семян в этих томатах мало Не все производители еще пишут на своих упаковках, что это биф-томат Но это понятие все больше и больше проникает вот в, в, в среду семян Если вы хотите иметь на своих грядках вкусные, сладкие, зернистые, плотные И в то же время Мясистые томаты, то выбирайте именно биф-томаты, а наши советы помогут вам получить отличные салаты и заготовки на зиму.